Кто создал металлические трубы в Тибете 150 тысяч лет назад. Говорят, что типетская Белая гора, которую также называют Байгонгом, содержит сеть специальных образований, простирающихся до ближайшего озера. Многие исследователи считают, что это искусственная система трубопроводов. Но странно то, что ее происхождение восходит к эпохе неандертальцев. Примерно в 40 километрах от города Деленга в тибетском автономном районе, возвышается особая гора. Она называется Белая гора. В мире она больше известна своими чудесными образованиями, которые находятся в ее сердце и широких окрестностях, а называют их «байгонские трубы». Что такое эти трубы, как они возникли и для чего они служат, до сих пор является предметом дискуссий. Одним из них считается, что это природное образование, но есть и множество тех, кто уверен, что кто-то построил их здесь в далеком прошлом. Они основывают свои доводы на результатах исследований, и в этом есть своя загвоздка. Таинственный турбопровод должен был возникнуть 150 тысяч лет назад, но это не точно. Следы поселений в районе вокруг горы даже не старше 30 тысяч лет. Итак, кто мог построить металлические трубы внутри необитаемой горы? У подножия горы Байгонг есть три пещеры. Две из них уже рухнули и недоступны, но самая большая из них с тех пор является целью многих туристов, которые приезжают в этот район. Пещера выглядит так, будто она искусственно кем-то создана. Видимость усиливается массивной трубой диаметром около 40 сантиметров, которая торчит из камня. Другая, явно полая трубка того же диаметра, встраиваемая в дно пещеры, и на земле видна только ее вершина. При входе в пещеру можно наблюдать еще несколько других труб диаметром от 10 до 40 сантиметров. Примерно в 80 метрах от пещеры сверкает озеро Тосон, на пляже которого расположено много разбросанных труб. Тянутся они с востока на запад и имеют диаметр от 2 до 4,5 см, объясняет китайский ученый Ли Хэн. Безошибочный цвет ржавчины говорит о том, что они сделаны из металла, и их руководство демонстрирует передовую технику крепления. Кто мог построить такую сложную систему труб? Тот, кто хорошо знал, что он делает и почему. Но то же самое нельзя сказать об исследователях, которые позже исследовали трубы Байгонга. Они так и не смогли догадаться о происхождении и цели данной конструкции.